Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр, ученый агроном, опытник с многолетним стажем. О чем я хочу сегодня поговорить? Наблюдаю в интернете полемику, значит, на что-то опилок. Есть самые различные мнения. Одни говорят, опилки это зло для огорода и категорически доказывают, что они делают плохую работу в огороде. Другие доказывают, что опилки – это остатки как бы, растений, и они полезны для огорода как удобрения. Как ни парадоксально, ну правы и те, и другие. Просто все дело зависит от того, как наши опилки будут использоваться в огороде. Так вот. Если опилки, значит это тоже остатки растений. Хотя это и древесные, это тоже растения. Это как бы э, уже более сухая целлюлоза. Но все растения это есть целлюлоза. Если мы просто берем опилки, используем для мульчирования почвы, вот просыпали и... И значит, что мы подавили рост сорняком. но это не всегда благоприятно для наших растений. Неважно, какие это опилки, лиственные или хвойные опилки, хотя на пилограмме обычно, там никто их не делит, ни на лиственные, ни на хвойные. Пилят, и они все в куче лежат. Ну, дальше еще один негативный момент от опилок в чистом виде на нашем огороде, это, это в том, что они забирают из почвы азот. Наши растения банально голодают. Микробы, разлагая опилки, забирают азот, и растения получаются недокормленные. Но всего этого, конечно, можно избежать, если правильно подойти к использованию опилок в качестве органического удобрения. Но для этого обратите внимание на некоторые моменты. Надо, что опилки должны быть чистые, без примесей различных нефтяных продуктов, особенно, чтобы, чтобы, не было, чтобы они были, были чистые. Это раз. Далее древесная фракция. Там, ну, не, ну, самой древесной фракции не допускаться. Таких вот кусочков может быть не более э, 30%. Вот такие вот кусочки маленькие древесины. Их также, ну, стараться чтобы было меньше. Вот. Ну, и для того, чтобы наши опилки служили нам, сослужили хорошую службу, и удобрали почву, и подавливали рост сорняков, мы будем их подготавливать. В чем называется подготовка опилок? Вот, если у нас большие объемы опилок необходимо э, переработать, значит, мы вносим э, на 10 килограмм, что соответствует примерно тром-ведрам тром, ве, опилок, э, 100 грамм мочевины и 25 грамм двойного суперфосфата. При больших объемах мы это просто удобрение рассыпаем, его перемешиваем и увлажня, увлажняем водой. Уже буквально через... 3-4 дня начинается процесс горения. Опилки начинают наши гореть, выделять, выделять тепло, и, соответственно, эта целлюлоза расщепляется на более такие доступные для растений элементы. Но, опять же, это еще как бы не самое полноценное удобрение. Будет полноценное удобрение, если э, эти, эти вот опилки, они там где-то 2 недели прогорели, видно, что они осели, объем их значительно, значительно уменьшился, и потом э, эти опилки мы можем смешать с компостом. Любой компост, любой навоз перемешиваем в соотношении один к одному, вот, или ну, можно еще брать полтора, процента, э, полтора компоста э, части и одну часть опилок. Опять же, это все мы перемешали, и у нас через две недели получится прекрасное удобрение, которое подойдет как для мульчирования почвы, так и для внесения, для внесения в почву. Потому что в нем будут все элементы питания. И азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы. Вот. Ну, если у вас объем опилок маленький, значит, вы можете сделать что? Растворить... Тоже мочевину, тоже суперосфат в грачьей воде. И просто-напросто залить опилки. какую то емкости положили опилки и залили. Ну, из всех пропорций, которые я вам уже назвал, залили, залили опилки. Ваши опилки, то есть промокнут сутки. Ну и вот после этого... Эти процессы, пройдут, процессы горения пройдут очень быстро, и, значит, эта целлюлоза древесная очень быстро превратится в удобное варимое для растений органическое вещество. Масса должна получи, получиться коричнев, коричневого цвета, легко рассыпчатая. Значит, что опилки пилки дадут к почвы? Они улучшат физическое состояние почвы. То есть наша почва станет более рыхлой. Дальше активизируются почвенные микроорганизмы. Они станут работать более интенсивно за счет того, что рыхлая почва. Ну и соответственно растения, которые будут посажены впоследствии на эту почву, где вносились опилки, вот, будут развиваться гораздо лучше тех собратьев, которые растут на обыкновенной почве. Так да, что вот поняли, что вреда одопилок можно избежать, если правильно подойти к этому вопросу, правильно подготовить ваши опилки. Поэтому давайте не полемизировать, а давайте есть возможность, будем применять. Исходя из того опыта, который уже накоплен в нашей практике, о котором я вам сейчас рассказал. Удачи вам и хороших урожаев!